Здравствуйте! Прямо с теста, форский тест. Фрирайдные лыжи стали от 100 до 120. Хорошо знакомые лыжи, поехали. Ну, в общем, лыжа в очередной раз подтвердила только те результаты, которые у нее были раньше. Я помню эти хорошо их, эти лыжи. Более того, я их даже частенько рекомендую. И даже вроде как-то в каком-то топе они у меня там стояли. Что я могу сказать? Могу сказать, что они ничем не изменились. Они как были, так и остались какой-то такой негарабочей дощечкой, а, у которой единственное его преимущество, которое можно положительную черту, я даже не надо, это преимущество, как бы некая положительная черта этих лыж, в том, что они предсказуемые, они считаемые, они линейно понятные, они абсолютно вот абсолютно вот все с ними просто, да. То есть вот никакой в них души нет, никакой вариабельности нет, они едут как-то понятно, просто, но они ничего не требуют вообще в управляемости. То есть у них нету такого, что там вот там что-то там, вот там что-то где-то они там какую-то сыграли какую-то динамику, тут вот вы как-то выкинули, тут вы их перегрузили, они выпрыгнули. Зато, с другой стороны, тут на смене поворот что-то. Ни вообще ничего не дают. Условно, средние лыжи, средней цепкости, средней амортизации, средней эффективности, средней всплывучести. Ну, в общем, такие лыжи номинально катальные. То есть простые, простые. то есть, Ну, я говорю, такие лыж достаточно много, они уже встречались в более узкой талии. И я говорю, то есть вот есть у меня, я говорю, у меня вот среди моих там знакомых, среди моих клиентов есть люди, которые вот катаются несколько лет, там уже не один, не год, не два, там катаются там 5, 6, 7 лет. При этом сильного прогресса у них нет. И когда мы с ними даже вот разговариваем о их катании, они говорят: да, блин, а я не хочу ничего, мне не надо ничего, меня все устраивает. То есть, вот, все, я вот забрался. я там... При этом это люди, мы говорим о фрирайдерах. Да? То есть говорят, люди прямым текстом. Так говорят, ну я не хочу ничего. Вот я забрался, я съехал, я вот живой, мне все хорошо. Все, ребят, все, я вот эти ощущения получил, да мне не надо эта динамика, мне не надо там. Вот, это... Все, мне хорошо, только от того, что вот я в горах, мне хорошо, что вот я вот там в целине, мне хорошо, что вот я доехал, мне хорошо что я живой, мне хорошо, что меня никто не ждал, мне хорошо, что я не бился с лыжами. Да, и бывало так, что я там давал людям там хорошие лыжи, действительно, на тестах проводил, сам давал хорошие лыжи, говорят, да, в общем-то, да, все, отличные лыжи, но мне такие не надо. Ну, мне, такие вот не надо, потому что вот я не хочу, вот, вот, вот я не хочу, да, вот я не хочу, чтобы у меня вот в жизни был вот этот вот некий составляющий, называется, там, я там вникаю в лыжи. Все, вот у меня есть вот это, понятное мне там какая-то досочка, которая я уже вот там привык, как она едет. Все, ребят, вот, вот, все. Вот не трогайте меня, пожалуйста. Вот вы там хотите прыгать, вы, хотите, вы там прыгаете, вы хотите где-то зажиматься, там зажимать, хотите какие-то узкие кулуары, узкие, пожалуйста, меня вот... Вот все, вот я вот вышел, вот у меня поле, я должен все видеть Я еду, у меня от этого кайф Вот для таких людей такие лыжи кайф Потому что они ничего вообще не просят, они ничего не требуют Да, они ничего не дают взамен, но они не создают никаких проблем Вот надо понимать, что там не всем лыжникам нужны какие-то достижения в лыжах Некоторым лыжникам нужны просто отсутствие трудностей, да ну, Вот это лыжа вот как раз для них Потому что больше я для них ничего сказать не могу У них есть свой поворот, в который они как бы едут при каких-то средних там усилиях технического уровня лыжника. Все. Все, больше ничего. Больше ничего. Ни души, ни фантазии, ни драйва, ничего. Просто статистические ну, такие нормальные рабочая лошадка Такой же аналог там есть, Соломон, там лыжи. Пожалуйста, там много таких лыж, аналогов таких, которых, которых вот, которые ругают особо не за что, и хвалить вообще не за что. Но при этом они есть, они присутствуют, и... Люди есть, которые на них кайфово катаются и которым от этого хорошо. Вот, вот, в принципе, все. Я больше ничего про них сказать не могу. Вот попробую тоже то же самое написать еще более доходчиво, что на самом деле выбирая лыжи, будьте адекватны адекватно относительно своих приоритетов своего катания. Не фантазиями, не мечтами, там, не чтениями там, форумов, которые непонятны, неизвестны, вам люди там, пишут о том, как они там, браво покоряли просторы большого театра. Вот забудьте, да, спуститесь с небес на землю, да, спуститесь к своему катанию. То есть задайте себе вопрос, нужна мне эта динамика, нужен мне этот спорт, нужна мне эта фигня вообще. Или мне вот наоборот, вот я возьму простые, сейчас недорогие, буду на них кататься, здесь нет и хорошо мне будет. Вот и все. Задумайтесь об этом. Просто задумайтесь. Задумайтесь, может как-то многие вопросы в вашей жизни решаться. Все. На них я постоянно пытаюсь отвечать на форумах, но безуспешно, до людей не достучаться. Пойду писать, пойду снимать, пойду тестить. Не пропустить ничего. Подписывайтесь. Следите за обновлением, ставьте лайки. Пока.